Волгабаз полностью российская компания, в отличие от маза, паза, газа или ляза, Волгобаз начал свою деятельность уже после развала Советского Союза в 1995 году. Тогда компания занималась междугородними и туристическими автобусами, что стоит отметить, в отличие от конкурентов, с самого основания инженеры компании занимались разработкой и модернизацией рабочих линий. Благодаря этому компания в 2007 году первой удалось поучаствовать в международной выставке. С тех пор мы увидели первый в современном, Применной России 15-метровый трехосевой автобус. Туристические лайнеры, конкурирующие со Сканией. Для работы на регулярных маршрутах. Туристический автобус Дельта на 57 мест ультрасовременные по всем необходимым характеристикам. Электробусы и, наконец, газомоторные автобусы. Именно они и приехали к нам. Кстати, не в первый раз. Волгабаз уже работает по маршруту 77. И также они обслуживали зимние Олимпийские игры. Так что вся необходимая инфраструктура для работающих на природном газе автобусов давно существует. И да, по мне уж лучше бы оставили олимпийскую раскраску, уж больно она хороша. вместо дизеля метан, газ, на котором готовят домохозяйки в специальных баллонах на крыше. Это для безопасности. Новая машина создана в лучших традициях эко-автомобилей. Например, в Евросоюзе уже несколько десятилетий общественный транспорт планомерно переходит на метан. Вернемся к нашим низкопольным друзьям. Все они были собраны в этом году специально для Сочи. Имеют полностью низкий пол, вмещают в себя до 100 человек, а самое главное, что их двигатели работают на природном газу и соответствуют норме Евро-5. Это значит, что они выбрасывают намного меньше вредных веществ в атмосферу по сравнению с другими автобусами. Если мы будем смотреть в десятилетней перспективе, то Волгобасы окажутся намного экологичнее белорусских электробусов, так как их батареи на сегодняшний день просто невозможно утилизировать, и разлагаясь на свалке они принесут намного больше вреда, нежели выбросы газомоторного мотора. Жители Сочи уже давно, так сказать, распробовали новые автобусы и в целом очень довольны ими. Есть кондиционер, удобные платформы для пассажиров с колясками, а также есть удобные мягкие сиденья. Удобно будет, Очень комфортно, очень. Да. Mm -hmm. Мне приятно в нем находиться, честно скажу. Чистый он. Во-вторых, очень удобное сиденье. У, у некоторых нет вот впереди И, как говорится, сам красивый он и приятно на нем ездить. Напомним, что маршрут 125 с соединяет центральный Сочи и Сириус, проходя через Адлер. Жители и гости курорта уже сегодня могут наслаждаться обновленным автопарком на одном из самых главных городских направлений. А также они могут следить за передвижением автобуса в режиме реального времени через приложение Яндекс Карты. Мы и дальше будем следить за развитием городского общественного транспорта, а также рассказывать вам о самых интересных и важных новостях. С вами был канал «Осторожно, урбанисты». Встретимся на наших улицах.